Всем привет! Тина Кароль пообщалась с украинским блогером в формате игры «Было или не было». В Блиц-интервью певица ответила на интересные вопросы и рассказала о нескольких своих секретах. Итак, признание Тины Кароль. Обнажение на публике. Певица призналась, что всегда стесняется обнажаться перед публикой. Каждый раз, когда приходится это делать в фотосессиях и тому подобное, она испытывает дискомфорт. О материнстве Кароль считает себя замечательной мамой. Она воспитывает сына Вениамина, который учится в Великобритании. На каверзный вопрос, покупала ли тест на беременность, исполнительница призналась, что в последний раз покупала тесты на беременность именно тогда, когда была беременна Вильямином. Диета Тина Кароль призналась, что обожает облизывать тарелку после торта. Она очень любит его, однако давно не ела, поскольку сейчас придерживается диеты. Также когда-то звезда позволяла себе есть на ночь, когда все спали. А шопинге на рынке Артистка призналась, что когда училась в школе, то покупала одежду на рынке и в Секенхенде, там классные вещи. Вредная привычка, когда Кароль волнуется, то начинает грызть ногти. Публичные скандалы Знаменитость рассказала, что она никогда не была инициатором публичного скандала, однако с ней иногда скандалили. Кто со мной, безусловно, а я нет, надо дружить. На вопрос. Балан или Санина? Тина Кароль ответила Санина с баланом. Полное интервью Тины Кароль вы можете увидеть на инстаграм-странице Блогера Машуковски.